сердечка. Давай подушечку сердечка. У меня есть, у меня есть носки. Давайте только нормальные люди, пожалуйста. Давай. А, Мне понравился день. Можно я скажу? Мне понравилось ходить на группу. А мне понравилось, когда mm -hmm. на мероприятие... Понимаю, mm -hmm. Мне понравилось. Mm -hmm. Mm -hmm. Весь этот день. Весь этот а mm -hmm. Что это такое? Мне сегодня все понравилось. Я как рано, что Машка. Машка. утром просыпаться. Мне сегодня как бы все <свист> понравилось. Но то, что мы просто <свист> <вкосячились свист> не за пару человек. Теперь мы наказаны. <свист> на завтра. <свист> мы не сзимят, на завтра точно. Будем. А от от кого им наказано да, от нас сцены. или от тех? А, от нас. Ну, ты, ты и, до нас. и за нас из на И за четверо человека. И за четырех. четырех. На зарядку не вышли. все. Еще. День мне так понравился. Канат особенно всех выиграли, кроме первого отряда. Мы одни. Всех. Молодец, я Ты дурак, мы там лечим. А слышал, что всех тихонью. И.. Еще хотел спросить, а завтра какое-то, что там, там вообще? Завтра? Да. А вот завтра? утром вам Футбол будет? Да, говорят, будет. Говорят. мы, да, да, мы, да. Можем, мы Нам утром скажут. Мы пойдем на ладонский слегонек, нам все скажут. Да, ну, да. вожатый клевый, помогает. Выиграли. Выиграли. Ну, а Вы еще а Юля нас выиграл. подставила а с музыкой. Это? Музыку не скажу. Я больше ничего не буду скачивать, сами себе да. а? а все. Мысли позитивные. Ну а кто, кто украл платок у меня? надо надо выяснить. И у меня галстук украин. И у меня сейчас. Мончить-то галстук Где? А, это светишь. ты мой поешь? не пойду. там. Ну да? А, не знаю. Вот. Саша, быстрее бери. сейчас да, быстрее а хватай. Голос, а у меня есть галстук, А, значит, Катя. что это мой? А Юля, где твой галстук? А твой галстук? Тихо, вот здесь обходу. на веревке летел Тео, только что взял. А вот. Я в а кармашке Я, я уже, по-моему, мой платочек <laughs> нашел. <рек> <рек> <плату. рек> так, ну, ну все, короче. Еще что? Что еще можно сказать? Ничего. Ничего. Давай, как тебя сегодня вкусно кормили. Ну, короче, сам готовил все. Сам вкусный Сам. был. Ну, когда девочки готовят, вообще мне не нравится. Особенно а сегодня салат, мне вообще не а понравился. А а Благодарю. Вот Веронику на 5 с плюсом мы сегодня оценили, ну а Юля на кол. Просто салат был еле вкусный. А костер салат, да, салат был. Шарап на пороге. у нас тут тупят немножко, не хотят дрова. по да? давай И не да слушаются ну, старших. Да, не слушаю старшего. Костер сегодня полутупили дебилы. Мне как быстрее положитесь как короче. Последний сейчас. А? Все сказали. А можно долго говорить? Хочешь. Да, ну. А можно это? Давайте мы сначала все скажем короче. Да пусть он говорит. Пусть он все за нас скажет. Пока скажет, я попасть пять раз успею. Тебе понравилось футбол играть? Да, футбол мне понравилось. Девочки никогда не идут за мальчиков болеть, сидят, а мы за них сидим. горло Не надо вообще-то, я за вас. Ты сегодня не ходила в футбол болеть? Ага, когда мы в доме все играли. А? Да, да. Я, побежал вам даже... Стоп, я, я даже тихо. побежал, вам телефон ну. нашел, чтобы вы пошли. Так? Так. Я свой отряд спасал, Молодец. а некоторые люди... Желтые. Не спасают нас. Да, вот я вообще, ты у них ведь этот ноутбук что-то забрюсил. Ну, да, кстати, это у них что-то там. Я, да, я, я прослушаю. Ну, <плес> шут. ну, шут. ну, шут. ну шут. что еще сказать-то? Ну, Всё, передавай, Не хочу, чтобы вы вообще ничего не говорили, мне не нравятся ваши голоса, короче. Ты чё? Мне понравился день, кроме, что нас туда-сюда звали, туда-сюда звали. Ну, Машка, давай, Машка. А ты чё, Свет? Она сказала, а, Мне подожди, всё, как идти очень тяжело. Сдулась! Восемнадцать лет, тихо, правильно старт, ты хотела, не поздравила а что потом да под... для... не Только недолго, пожалуйста. Мне подня... тихо! Мальчики, да. вы так не говорите, а так что помолчите. Мне понравилось потому что вот <свят> кто? А, Юля Дудукалова я из нашего отряда вперед, из девочек вперед пришли на гору. Да, из девочек? Да. А я сама последняя. Афигеть. Потом... Я третья. Да все. <свят> Потом мне 4. понравилось мероприятие, как я стеганула со сцены. 4. И мероприятие, когда мы селфи делали. Селфи делали. 4. Да. С директором мне понравилось. Когда, когда она сегодня мне понравилось сегодня, ну, как мы на горы ходили, но ну, я, правда, устала учить, но не час. не дошла, да? Да, не дошла. Ну, завтра точно не пойду спокойно. Я забыла, что я завтра расскажу. в понедельник мне понравилось. А, понравился это, ведущие, вожатые наши, да, нравились. Да, мне а, тоже очень. очень. А что мне сегодня да, не, не понравилось? Да, да ничего. А мне понравилось, да, как на горы ходила. А туда. когда спускалась... Катя, дай, Кате. А то я, падала, может, я, я забыла сказать. Я а а чем мне понравилось это. Нет, мне понравилось, понравилось. это. Мне а понравилось А мне понравилось то, что мы шли на гору, на гору долго. То, что мы нас наругали. И выпало с дозу. А что За то, что мы на зарядку не пошли. Мы опоздали и ну деньги. А мне понравилось. Завтрак, в а а пост туалет стали а а и, сами... и как мы станцевали. Да, и мне а понравился этот суп гороховый. А теперь Лаша. Тихо! Ну, мне все понравилось оно. Ну, я не понимаю, как так, просто уже вот третью смену мой отряд всегда опаздывает. Их всегда наказывают. Первая смена, мы всегда опасны. третья смена всегда опаздываем. Сейчас похоже, может, нам не что-то так? Тоже будем опаздывать. Да. Ну, Завтра ничего страшного? Да. Завтра ну, ну, в шесть. Да. Завтра все будут спать, я понравился. Так все встают, меня не будет, все встали, я один, последний встаю. И все-таки успеваю. А лучше не надо, встали, бросили, все пошли. Мне понравилось. Выступление девочек, особенно Катя в конце. самое лучшее Ну да, у них там ноутбук зависит, но мне кажется, так даже лучше получилось. Все хорошо. А долго. Я же говорила, 5 секунд королева. Вообще не важно, какое выступление, главное, что мы что-то показали. Всем понравилось. У других отрядов тоже Браз хорошие были. Искотека уже сегодня лучше была, уже видела мы их Ходили. на улице. Когда... Ходили, танцевали, мальчиков даже. Главное поучаствовать. Главное не выиграть, а поучаствовать. Мне канат понравился. А когда будет? Сегодня я рада, Да тихо! У нас похожи крамоты. Крамоты, да, будут в конце. Сказали, какой отряд лучше всего Вообще у нас, наверное, будет еще биатлон. А это? А это вот вы узнаете, это тоже такая игра хорошая. А это пионер был? Это что надо палки кидать. Нет, чтобы забавлять. Голосовать мальчики. А пионер был, знаете? Это был на первой смене. Пустая Что? Нет, я, с тобой знаешь. Да. Давайте знаете чем? Кухушка. Нет, да, да, да, Кукушку, знаешь, да. да, да, Давайте Ой, Ой. все. Пушка, знаешь? Да, Я даже Ой, сори. сюда. Ой. тихо. С той стороны подходись, это неудобно наливать. Нет, нет, нужно? Наверное, нет. Нет, пошла. Да не нужен. А так любитесь. 24-5 уже двигаться некуда. Двигайтесь. Вот сразу все. Вот а здесь, с краю пустила. Кань, снимай. Снимай, как, снимай. как кушаем. когда нас смотреть на голубых телеэкранах на голубых телеэкранах никогда от а вот вконтакте в группе вы а что у вас за группа а вот не местные дети я им я вот организатором и скину небесные надо посмотреть ну у организаторов спросите ладно спроси можно, да, там присоединиться. Mm -hmm. Хорошо. Знаменосцы. Mm -hmm. Хорошо. Кто я? Держи. а что там сидишь? Ты вместе не хотела Писелок. Кто, Писелок? Кто Писелок. еще? Каша хорошая. Держи. Дерка пряник будешь? Жень, Вань. Юля, ты пряник будешь? Печеньку. Чай подлить? А тут <смех> Ой, слабаки. Можно корректно, можно вот на кремке. Кипятенчиком Даже может быть кипятить. <смех> <смех> Все, оставить. Настоялся, не уступать. 8, 10, 10. 10. 3, 10. Ну, первый день давали 15, у нас его хватило на 2 дня. Но сегодня я взяла 8. Хлеб вы получается 5 каждый 5. день? Пятый. Зовут меня Сергей, я руководитель туристической группы из города Юрга. Мы здесь уже отдыхаем второй сезон. в прошлом году, в этом году. Лагерь очень нравится, прекрасный, детям нравится. То есть походы в горы, свежий воздух, чистая вода. Вот. Ну и в общем-то хоть оторвать немножко детей с улиц, чтобы они так сказать, любили природу и были к ней ближе. Огромное спасибо руководству, особенно директору лагеря. Ну, в общем, как-то так. Второй, второй сезон нас принимают здесь как родных, как дома. Угу. все Я Юля с третьего отряда, живу в Промышевском районе. Мы здесь отдыхаем уже второй год. Мне здесь очень нравится, так как здесь находишь много новых друзей. Ходишь по таким красивым местам, по всяким горам. Красивая природа здесь, очень красивая. Свежий воздух. Ну, конечно, еще бы много-много раз еще бы сюда ездила. но, вы не могу, ну ладно. Так что мне еще очень нравится. Мне. Скажи, меня Сергей. Нет. В лагере... Меня зовут Сергей, в лагерь я первый раз. Камеру смотри. Мне 13 лет очень хорошо. И все, я похожу. Стоп, стоп. Не успевает камера за тобой. Ты детуратор, медленно. Мне нравится в этом лагере лазить по горам. Тут красивая природа. А еще дискотека. А еще дискотека. Все, пошел. Меня зовут Витя. Мне 11 лет. Я живу в промышленном районе в детском доме «Мечте». Я здесь первый раз, это Кузнецкая Алатауа. Мне очень нравится. Мне очень нравится здесь сладить по горам, бани мыться, дышать свежим воздухом. У меня появились новые друзья. У меня появились здесь новые друзья, дискотека здесь. Скажи, да. я уже покорил вершину, посвященную Верши. Верши. Верши. Верши. вершину. Покорил вершину. Героя. А... Ну, говори, я покорил я... <реклама> а... вершину. вершину героя. Все, до свидания. <реклама> Не вот, давай. Это... Давай. А? Ты? Горит? Давай я. Горит? Ты? Ты? С... Ты? С того, ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? не Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? Ты? А это делать я. Я сожгу. Я сожгу. Я сожгу. Я сожгу. Я сожгу. Я сожгу. Я сожгу. Я сожгу. Готовить. Ты скажи, кто ты? Я тот-то. Я, я Данил берегов. Мне больше всех понравилось готовить перетягивание каната, на речку ходить, э, на, на, гору, на гору лазить и, и готовить, готовить, и костер сжигать. Ну что, давайте. Мне понравилось. Речка, как мы купались, лагерь, огонек, как мероприятие, как разжигать костер, ну, природа, речка. Природа. А мне понравилось директор, вожатая, э, мероприятия. А мне понравилось, как мы... Разжигать костры. Когда мы делали палатку, рубить дрова. А мне понравилось... Ну, короче, мне все понравилось. А мне понравилось, как... Мы на гору ходили, только очень долго, и когда спускались, очень страшно было. Еще мне понравилось, как варят, разжигает костры, и горы тут большие очень. Танцуем на дискотеках. Проводим всякие мероприятия после ужина, веселимся, огонек проводим. Все. Ну, хотя бы втроем вместе скажите там, спасибо, спасибо за лагерь. Мне сказали, спасибо нашему лагерю. Спасибо за лагерь. Ну вот, смотри что речь а, да, в... я я в... да, да, да. Воняет? о светлой китайской китайской китайской китайской китайской Я китайской китайской уже я не китайской китайской китайской китайской китайской китайской китайской китайской китайской китайской китайской вот вообще на дежурная. Иди на сюда, быстрая душа моя. Да, ну Да, просто... Природа! Деревья охрененно Сейчас все охренемое. Да. Все, Меня звать? Рома. В лагере все четко. Зряд хорошая. Пойдем нас в 8 часов. Вчера поднимались на гору Шилина. Вот туда. Поднимались. Чеще сказать. Что нравится? Природа. Природа нравится. Ягода. Менгиндисрут. Ягода. Ягода дал вкусная черника. Вчера ели, Потом речка хорошая, На она что? Холодная правда, речка. Там тише будьте. Речь хорошая, правда холодненько. Ничего, закаляться будем. Жалко, только медведь тоже сходит. Не сможем сходить на Чуть-чуть. Нет, еще не все. Вкусно кормят здесь? Девочка, <смех> <смех> Дрова добываем. Дрова добываем. Все? Скажи девочкам. Ксюша, Ксюша. Все? Меня зовут Гольман Андрей Олегович. Я тут уже третий раз нахожусь. Больше всего мне нравится лазить по горам. На гору Шилина мы вчера ходили. Только мне не понравилось то, что дождь пошел, там началась лякать, все падали. Один ногу себе разбил. Слушай, давай заново и без таких подробностей. Мы а... типа, тут все хорошо. Все, заново начинали. Меня зовут Гольман Андрей Олегович. Я тут уже нахожусь третий раз. Вчера мы ходили на гору Шилина. Мне очень все понравилось. Там был красивый вид на реку Тонь. Еще вчера мы после, когда спустились из горы, но это было не очень легко подняться туда и спуститься. Потом пошли купаться. Потом нач... у нас было выступление. Что еще добавить? Что тебе тут нравится? Мне, Мне понравилось, как наши выступали вчера. У нас было, было открытие лагеря. Прикольно станцевали другие отряды. А некоторые сделали так типа сказки. Ну, вс ⁇ кажется. Ну, вс ⁇ Скажи костер и вам сказали, да? иди домой Уже время Седьмой час У них часов нет Сходи за перчаткой Давай, давай Давай у меня голос. Как думаться потом? Таким включим печку. <связывающие> По-моему, у нас нет как-то... много, у и не за него. Дочь нас почему-то... Вот вот надо ее на потому что еще рано ее туда вхожу. Она там старая. Еще надо, еще воды, значит, Там они не пугу, я не знаю, не Я Кто не готовит, это их проблема. Дайте ложку. А что, все, больше нет, нам наш парфончик. Спасибо вам за картон. А это что сняли? Знаешь? Да не видишь, она не готовится, там огня нет. Можно А выходит. Пожарим, поджарим, поджарим. Обожарим. Не мешай, там Огонь пошел. Только здесь дым, там огонь, слушай. будем ложить или так сидим? Да, чуть, да? Давай, нам, нам, нам, я, я люблю воскресенье. Я а тоже. Осталось, да? Смотри, как ничего а не осталось. Да у, есть. Есть. да, у нас еще есть. То есть, нам бы как раз-два. Думаю, Чубыков насуетился. Его Вот подвалник. Давай сейчас. Так это вам. Ну, не давай. Ну, вот, давай. Ну, вот, давай. Ну,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 я его вытащим. мы Чай, ремонт. Чтобы его... надо Можно, надо Можно, надо, надо, надо, надо. Можно, надо, надо, надо, надо, Можно, с промышленского района детский дом мечта. Приехали сюда отдыхать. Нравится нам все. Тут природа хорошая. Замечательный воздух. Горы красивые. Директор замечательный. Оператор у нас тоже самый лучший. Это я вырежу. Просто Ну просто спасибо за лагерь. Спасибо за лагерь. Ну все. Не, я с я Юргай. Подгорела. Да, она подгорела. Она не доварилась и подгорела. Подождите, как не ешьте, сейчас оператор придет. Он она же снимает. Все, красиво садись. А Ну, подать ее. Что или, или стойте, если есть, что бадан с разбавлять? Почему выпить бадан? потому что нормально... Да, чай вкуснее? Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Что вы привыкли, да? Вода не <свес> было. Вот золокурт. Офигенный Ага, это не ты чтобы они спустились, <свес> Сюда можно все помахать. Да, да не, я могу отдельно потом прийти, вы просто. Там грязный. Пописывайся. Ну и здесь сможешь. Так, а где остальные-то все протребят? А, они про, про а, спуститься не могут, да? Да. Ясно. Че? Смотри, смотри, смотри. давай. Битолог. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Била слова на столах. Ой, yeah. да, давайте все хором «Спокойной ночи» Спокойной ночи Ой, секунду, секунду Давайте, давайте заново Спокойной ночи вы просто поставите да. или я вам мешаю у нас не очень красиво жизненно я больше стремлюсь и к документальному фильму а не к рекламному ролику. И вы здесь нарисовались. Угу. Охренеть! Главное, этого, <свеси> <свеси> вот вы выйдете и посмотрите на гору, очень красиво. Вон даже на камушку. такая молния. Красивая. Ну, отлично, Китая. Ну, Gracias. Может быть... Чего же делать? Так. Что же с ней сделать? А? Верк. <laughs> да. Нормально, нормально. Так. Так, ветки так и не убрали мы с дороги, да, посреди дороги, куча такая, дорога перекрытая. Ну все. Можно говорить, да? Да. Вертышова Светлана Васильевна, директор филиала областного центра детско-юношеского туризма и экскурсий. На базе нашего филиала второй год реализовывается программа Департамента образования и науки Кемеровской области для детей-сирок, детей-старшниц, в родителей. Лагерь «Спутник» вершины воинской славы. Лагерь реализовывается 8 дней. В программе лагеря восхождение на вершины героев Советского Союза, выживание в природной среде. Самое... Так, кто там есть? Ребята знакомятся с природой родного края, изучают ее. Живут в ней. Пытаются выжить в погоду и непогоду, принести тягу туристской жизни. Каждый день, прожитый в лагере, не похож на вчерашний. И. Ну вы просто начинаете как с... снова так. абзацы. И все. Если а каждое следующее предложение снова абзацы, да? Ну, не каждый, но просто есть ну просто, если новый територия. Да, поняла, хорошо. Сейчас даже соберусь, мы с Давай пока остановим. Ребята совершают восхождение на вершины воинской славы, знакомятся с удивительными уголками природы. На территории нашего хребта Кузнецкого Алатау есть уникальные, уникальные природные объекты. Это три молитвы. Это единственный в Кузбассе тальковый карьер, не действующий, но он есть. Есть даже карстовые явления, с которыми ребята тоже знакомятся. Поэтому жизнь в лагере проходит интересно. Помимо путешествий, каждый день у ребят какие-то творческие конкурсы, задания. Помимо этого, жизнь в лагере кипит спортивный Спортивная жизнь лагеря – это тоже неотъемлемая часть программы. В традицию вошли рекорды лагеря, спортивные рекорды, приседания, отжиманиях, прыжки на скакалках в рамках комплекса БТО. Mm -hmm. Так, что еще там есть? Я думаю, хватит. Mm -hmm.